В прошлом ролике я рассказал, как олигархи содержат партию «Единая Россия». А сегодня поговорим о том, какую выгоду вообще получают богатейшие люди страны благодаря тому, что он спонсирует политиков. Как воруют у всех нас. На примере одного такого спонсора – Леонида Михельсона. Последний год из-за войны выдался для россиян сложным. Цены росли, санкции били по всей стране, госбюджет оказался в дефиците. В общем, неудачный год. Но только не для Михельсона. За год войны он стал богаче почти на 8 миллиардов долларов. Теперь его состояние оценивается в 21,6 миллиардов. В выигрыше Михельсон остался из-за подорожания акций «Новотека». Это его компания по добыче газа. Можно выделить две основные причины успеха. Во-первых, взрывной рост цен на газ из-за войны. Так что когда говорят, что конфликт с Украиной российским олигархам выгоден, это вовсе не голословное утверждение. Во-вторых, поддержка новотека со стороны власти. Еще больше Михельсон может заработать после того, как правительство передаст ему долю британской компании Shell в проекте «Сахалин-2». Причем за долю в «Сахалине-2» Михельсон заплатит всего 95 миллиардов рублей. А чистая прибыль от этого проекта будет приносить ему около 50 миллиардов в год. В плюс выйдет уже через пару лет. Выгодно? Очень. И Михельсону не впервые получать такие подарки от государства. Пару лет назад он купил арктическое и неитинское месторождение с аукциона. Ну как с аукциона? Просто условия правительства составило так, что требованиям отвечала только одна компания Новотек. Сделано это было после личного одобрения Путиным. Месторождение газа на Ямале – наше общее достояние. Путин на бесконкурсной основе отписал своему придворному олигарху. Спросите, а кто вообще такой этот Михельсон? Может, просто очень талантливый бизнесмен, который всю карьеру построил сам, не имел никаких связей и ни разу не давал взяток? Нет, нет и нет. Вся история Михельсона – это история блата и коррупции. В советские годы Михельсон был членом Ленинского комсомола, а его отец возглавлял Куйбышев трубопровод строй. Эта должность главы Треста от отца будущему олигарху затем досталась по наследству. Помогли связи семьи в Гаркобе КПСС. Но в начале 90-х Михельсон предприятие, которым руководил, приватизировал. Потом начал скупать лицензии на разработку месторождений на Ямале. Так до Михельсона прошли 90-е. Но с приходом Путина выжить, не встроившись в ближний круг, было сложно. Входным билетом в число уже путинских олигархов для него стал друг президента Геннадий Тимченко. Михельсон взял его в партнеры, поделился частью своих акций Новотека. А затем эта парочка получила от «Газпрома» и «Сибур» – крупнейший нефтегазохимический холдинг. Причем выкупал «Сибур» у «Газпрома» Михельсон на деньги, которые взял у «Газпромбанка». Сегодня Михельсон деньги и сам раздает. Именно он учредил фонд «Дар» и внес в его капитал десятки миллиардов рублей. Тот самый «Дар», на который были записаны секретные дачи Дмитрия Медведева. Усадьба находилась в собственности сначала одного фонда под названием «Дар». И он тесно связан со Светланой Медведевой. А даже наблюдательный совет этого фонда возглавлял однокурсник Медведева Илья Елисеев. По информации СМИ, щедрую сумму в 30 миллиардов рублей некоммерческому фонду отстегнули акционеры газовой компании «Новотек» Симоновский и Михельсон. Вот на эти деньги фонд и купил историческую садьбу, реконструировал ее и построил все, что вы видели. Давал взятки Михельсон и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Переводил средства в фонды Володина, за счет которых тот организовывал добрые дела перед выборами. 100 миллионов Михельсон перевел в Володинский фонд поддержки технологического образования, 78 миллионов в фонд «Феникс». Именно на деньги олигарха Володин корчил из себя благотворителя ради избрания в Госдуму. Сидит в Госдуме и младший партнер Михельсона, депутат Леонид Симоновский. Симоновский был заместителем сначала отца Михельсона в тресте, а потом и самого олигарха. И чем же занимается Симоновский в Госдуме? Ну конечно же, пишет законы о налоговых льготах для Михельсона. Другие депутаты под предводительством Володина их с удовольствием принимают. Через лоббистов в Госдуме и правительстве Михельсон постоянно добивается льгот для своих компаний. Вот только последний законопроект – отменить для Новотека налог на добычу полезных ископаемых на Ямале. Нас с вами Госдума ни от каких налогов не освободит. За квартиру заплати налог, за машину заплати, хлеб в магазине покупаешь и в цену хлеба заложен налог. В это время Михельсон, который спонсирует единороссов, обогащается. Только за прошлый год Новотек направил на выплату дивидендов 320 миллиардов. Лично Михельсон, которому принадлежит 25% акций, получит 80 миллиардов. Михельсон, конечно, думает не только о себе. Он помогает и дочери Путина, Катерине Тихоновой. По ее просьбе он финансирует Федерацию акробатического рок-н-ролла и еще одну ее организацию, и на практика. И даже входит в попечительские советы на практике. Ну как Госдума и правительство могут отказать в отмене налогов для такого человека, личного попечителя путинской дочки. Не забывают Михельсон и о своей дочери Виктории. В этом году он переписал на нее компанию Optima, А через «Оптиму» и часть акций «Новотека». Сделал подарок на 30-летие. Стоимость пакета акций, исходя из текущих котировок, около 1 миллиарда долларов. Так Виктория в одночасье вошла в число богатейших женщин России. Правда, предпочитает жить она не в России. Дочь олигарха, спонсор единороссов, училась в Нью-Йорке и Лондоне. Изучала историю искусств. Мы нашли аккаунт Виктория Михельсон на ресурсе йога-трейд. Она помимо искусства увлекается йогой. В своей анкете дочь олигарха указала, что живет в Швейцарии. Швейцарский город Цюрих указан в ее анкете на LinkedIn. Вы же помните, что Леонид Михельсон в молодости был членом ленинского комсомола? Вот его дочь и отправилась по ленинским местам. Ленин, как известно, жил в Цюрихе перед революцией. Имя Виктория Михельсон мы обнаружили и в Коммерческом реестре Италии. Она – президент Фонда развития современного искусства, зарегистрированного в Венеции. У Фонда Венеции есть историческая палацца на набережной Затере. Это знаменитая набережная неисцелимых, давшая название эссея Иосифа Бродского. Ну и свой ресторан у Виктории тоже есть. Цены в нем по венецианским меркам, кстати, недорогие. Салат стоит всего 17 евро. Так что 4% граждан России, которым не хватает денег даже на еду, могут отправиться в Венецию и пообедать в ресторане дочери олигарха, который зарабатывает на продаже российского газа. А почему, собственно, семья Михельсона, одного из ключевых путинских олигархов, так свободно себя чувствует в Европе? Открываем список 6000 ФБК. Видим, Михельсон не попал под санкции Евросоюза. Дочь его, тем более. Поэтому может свободно через кипрский офшор Antarctic Investments владеть научной станцией «Восток» на Антарктиде. Владеет Виктория Михельсон и апартаментами в московском ЖК «Набоков». У нее пентхаус площадью 461 квадратный метр. Стоит полтора миллиарда рублей. Чтобы заработать на такое жилье, библиотеку в России нужно копить 6 тысяч лет. А у Виктории Михельсона есть пентхаус за полтора миллиарда. Просто потому, что ее папа дает взятки депутатам и Путину. У молодой жены Михельсона пентхаус еще дороже. Стоит больше 2 миллиардов. Целая тысяча квадратных метров ЖК Причистенко-13. Одном из самых дорогих домов Москвы. По соседству с олигархом живут мама Алины Кабаевой и любовница главы МИД Лаврова Светлана Полякова. Михельсон, как и члены его семьи, на которых она оформляет свои активы, должны быть под всеми возможными санкциями. Давайте добьемся этого вместе. Под этим роликом будут две ссылки. Одна с шаблоном письма к депутатам Европарламента с требованием ввести санкции против путинского олигарха. Вторая с электронными адресами депутатов Европарламента. Не поленитесь, отправьте им письма. Ведь Михельсон не ленится. Делает каждый день свою семью богаче, а граждан России беднее. Михельсон, конечно, боится санкций, поэтому на всякий случай прячет свою яхту за 12 миллиардов рублей подальше от Европы, в Абу-Даби. Пусть его страхи не окажутся напрасными, он не должен спать спокойно, ведь налоги благодаря своим коррупционным связям он не заплатил.